Привет, мой друг, с тобой Ласт, и сегодня я открою тему про Телеграм. Ты задашься вопросом, как ты видел мой прошлый ролик, там тоже было про Телеграм, и не очень офигенно прям. Ты задашься вопросом, почему снова про Телеграм? Я тебе отвечу, я просто не успеваю делать новый контент, то есть я очень занят уроками но я так хочу заниматься ютубом, и у меня просто горят идеи в голове. Я не знаю, что выпускать под новым контентом. Так что я тебя прошу, поставь этот ролик на паузу и напиши в комментариях, какой будет мой следующий контент. То есть, подай мне идею, если тебя это не затруднит. Я буду очень сильно благодарен, если ты еще подпишешься на мой канал и поставишь лайк под этим видео. Меня будет мотивировать... Чувство делать новый контент, то есть, если кто-то меня смотрит, мне это уже будет интересно, мне будет это уже не в западло делать новый контент, то есть, мне это будет нравиться. Мне это и сейчас нравится, потому что я знаю, что люди смотрят. Я потому что только начал. Итак, тема сегодняшнего ролика, Telegram, как удалить аккаунт сервера. Все просто, в два клика, как я написал в описании самого видео. Он работает на Android, он работает на ПК, и он работает на айфонах. Так я начну. Ты сначала зайди в свой этот, в свой браузер. Я тоже зайду. Там в описании я оставлю ссылку на вот этот сайт. Он самый главный Телеграма. То есть, ты заходишь в него. Здесь написано управление учетными за учетными записями или управление приложениями. А, ладно, с этим все ясно. Ты написал свой номер сюды. После этого тебе напишут. Напишите свой код. Код тебе отправится не по СМС на сам телефон, а отправится на свой, на твой телеграм. Ты заходишь. Свой Телеграм и сам официальный сайт твоего Телеграма отправляет тебе это сообщение с кодом. Ты его прочтешь, код скопируешь и напишешь сюда. После этого продолжаешь. У тебя спросят, почему ты хочешь удалить Телеграм. Ты напишешь пару слов и продолжишь. Все, твой аккаунт будет удален и никаких больше сомнений, что типа он у тебя сохранен, типа кто-нибудь может его взломать. все. Он удален, я тебе отвечаю. Все, я закончил на сегодня. Правда, ролик получился короткий. У меня почти все видео короткие. И я, конечно, извиняюсь за такие, ну, с водяными знаками роликами, потому что мне не хватает средств. Потому что я только начинающий ютубер. Как я только наберу публику, я перестану выпускать видео со всякими там водяными знаками или же со всякими беспонтовыми превью я уже имею свое интро только мое интро оно как бы вам сказать что оно с этим с водяным знаком так что я его не ставлю свое лицо я тоже не показываю потому что у меня нет веб-камер Звук тоже не очень плохой, но все-таки то, что я знаю, я рассказываю. Пытаюсь поднять аудиторию. Все-таки то видео насчет тегов, которое я выпускал, набрало 20 просмотров за 3-4 дня. Это очень хорошо для начинающего блогера. И я буду тебе огромным благодарен, если ты подпишешься на этот канал, поставишь лайк под этим видео. И я буду знать, что все-таки в меня кто-то верит и... Я буду все лучше и лучше выпускать ролики и буду пытаться находить какие-нибудь возможности без водяных знаков, улучшения самого видео, самой превьюшки и самого качества звука. Тебе спасибо за просмотр. Вот сейчас появится в верхнем правом углу сообщение, чтобы ты смог посмотреть видео про чужие теги ну если ты там начинающий блогер так же как и я если ты хочешь рекламы то есть обменяться рекламами мне нужна будет твоя помощь то есть пиши мне в телеграм заходи на мой телеграм канал там будет ссылка на мой телеграм аккаунт напиши мне в него ну или же в инстаграм обменяемся рекламами продвинем оба канала я очень рад если меня кто нибудь поверит еще раз большое спасибо за просмотр просматривайте мои ролики пишите комментарии всем спасибо не болеть и пока удачи я буду стараться делать более лучший контент для всех вас и для себя тоже удачи друзья удачи